С вами Валентин, и сегодня я решил более подробно рассказать вам, как я делал шкаф-кровать и выложить в интернет, собственно, свои чертежи с своими пояснениями, с какими сложностями я сталкивался во время сборки. Вот. И немножко поясню по чертежам, так как, в принципе, люди задают вопросы и пишут, там просят чертеж, как, бы, как закрепить механизм, на каком расстоянии. Ну, собственно, материал у меня готов, пришлось немножко перерисовать, потому что, так как я методом тыка уже свою кровать собирал и по месту что-то подпиливал, потому что пол и стены были неровными. Но для вас уже э, чертеж готов под э, размеры, если, например, э, пол ровный, стена тоже ровная, то размеры все четкие. Э, если у вас там будут какие-то неровности, то будете уже сами по месту что-то подпиливать и где-то выравнивать. Значит, э, указал также размеры, объясню, где как кромковать, какую сторону. Ну, в принципе, смотрим, что из этого получилось. И начнем, как бы, с чего я начинал. И, как бы, дальше, как я собирал. Все, поехали. Значит, первым делом я, конечно же, э, приобрел сам механизм. Вот модель этого механизма. Вот, смотрим. Фокус. И в самом механизме... Был такой чертеж, как его крепить, устанавливать вот на одном листике А4. Но скажу вам честно, что я в нем не разобрался. Так как, к примеру, вот здесь указано, как закрепить механизм к боковой стенки шкафа, ну например, откуда, что замерять, не совсем понятно. Например, вот это расстояние, что вот это за выступ. Как бы и нету никакой четкости. Поэтому я делал методом тыка, а вам уже есть готовый размер, я покажу по своему чертежу. Значит, это и шло с механизмом, вот модель механизма. Ну а дальше по моим чертежам. Значит, что я делал первым делом? Первым делом нам надо было установить нижнюю часть шкаф-кровати. Это бруски деревянные. Их не видно, и я вам не могу их показать, потому что вот это панелька у меня стоит наглухо то есть ее уже не открыть так как пол неровный вот видно перепады щель большая вот я его забивал туда же молотком то есть его уже отсюда не вымешь никак значит я установил 4 бруса вот с краю 1 2 3 и 4 соответственно на которых стоит нижняя панель. Попробую вам ее показать. Вот эта, вот эта нижняя панель, она идет до самой стены, то есть это, так сказать, нижняя часть. Значит, для чего нужны эти брусы? Они нужны для того, чтобы была очень прочная жесткая сцепка с полом, потому что я крепил через брус в сам пол на дюбеля, где-то такие анкерные дюбеля, по 20, по-моему, где-то. Да, где-то по 20 сантиметров. То есть, даже отсюда и в пол длина самого дюбеля была около 20. Вот. Вам придется самим их подбирать. Я не знаю, у кого какая стяжка, но мне пришлось сверлить бетон, чтобы аж досверлиться до этого бетонного перекрытия, потому что в стяжке плохо держит. Это нужно для того, чтобы когда кровать открывается, то идет очень большая нагрузка на нижнюю часть возле стены и на вот эту часть тоже нижнюю. Поэтому все должно стоять очень жестко и прочно. Значит, Закрепив Сейчас возьму чертеж минуту. Так. Значит, закрепив нижнюю часть, я перешел к боковым панелям. Вот они. Вот как они выглядят. Вот боковая панель. Она идет у меня почти до самого потолка там буквально по пару сантиметров отступ и начинается от самого пола то есть от самого низа до самого верха и впритык к стене так как стена тоже неровная то видно что у меня здесь щель вот ну максимально вплотную ставил к стене насколько получилось вот, значит установил боковые панели крепил я на так называемые комформаты вот они заклеены наклеечками стянуты с нижней они стянуты значит, стянуты они с вот этой частью нижней вот и с вот этой частью, с верхней стянутой уголками я потом покажу, открою собственно когда собрал нижнюю часть боковые панели и соответственно верхнюю панель, уже получился такой большой прямоугольник каркас который уже сам стоял, как бы держался и уже так сказать пошло немножко проще вот видно я крепил вот эту часть на такие уголки Плюс ставил на такие полочки. Как бы уголки поставил подальше, чтобы они не так бросались в глаза. Выбирал такого серебристого цвета. В данном моем варианте они не бросаются в глаза. Заднюю стенку я просто прокрасил. Это обои. Здесь у меня никакой стены нету. И соответственно сам уголок тоже прокрасил белой краской, чтобы он не так бросался в глаза. Значит антресоль. Антресоль у нас вот эта панель, она установлена жестко. Есть перегородка, вот средняя, которая тоже закреплена снизу и в верхнюю часть. Оно все жестко держится. Вот антресоль... Установлены петли с доводчиком. Вот оно плавно закрывается. То есть, чтобы не прибило пальцы. Дальше. Значит, собрав всю эту конструкцию, верхнюю часть, э, я перешел э, к сборке полочек. То есть задние полочки. Достаточно легко их было устанавливать. Это просто все. Устанавливал тоже на уголки сами полочки. Почему на уголки? Потому что чтобы нормальный вес выдерживала. Если просто на полкодержатели, то я посчитал, что это будет не очень надежно. Уголок он как-то пожестче. Закрепил. Плюс поставил перегородки, которые стянуты такими стяжками мебельными. Вот сбоку они их не видно. Я вот заклею здесь наклеечка еще. Вот такая часть только виднется. Ну и все. И три полочки готовы. Значит дальше. Дальше, дальше, дальше, дальше. Значит про нижнюю часть я рассказал. Также обязательно я сам шкаф закрепил на такие большие и мощные уголки в стену. На хорошие дюбеля. У меня это несущая стена. Поэтому я не боялся. Туда сверлил хороший такой дюбель. Десятку. Закрутил на большой уголок. То есть вот эта часть у меня очень жестко держится. Вот у меня с двух сторон такое крепление. Так же самое у меня есть вверху уголок. Я его спрятал в антресоль, вон туда чтобы он не бросался в глаза это такая часть шкафа, что туда редко кто будет заглядывать туда сложил какие-то вещи, которые редко достаешь потому что очень высоко и все надежно держится значит когда моя конструкция была жестко закреплена сама сам каркас шкафа я перешел к сборке самого каркаса именно кровати. То есть это такой прямоугольник, который собирается достаточно просто. Я чертеж выложу. С ним как бы проблем не было. Скрутил. Там на 4 комформата с каждой стороны. И все как бы держится. Все нормально. Самая сложность была это, конечно же, в установке механизма. Значит, Значит, значит э смотрим на сам механизм. Вот он находится у нас здесь. Здесь такая скоба. То есть, чтобы вынять этот механизм, надо сначала достать эту скобу. Так же само устанавливать. Он у вас будет идти полностью сборки. Вынимайте скобу. Дальше. Вот есть регулировочный болт. Регулировочный болт. Э который регулирует натяжку пружин. Там их штук 8, по-моему, или 9 внутри. Изначально его надо обязательно максимально отпустить, чтобы пружины были максимально ослаблены. И вот эта часть, вот видно, она выезжает изнутри. То есть мы устанавливаем вот такой каркасик по чертежу, который я вам указал прикручиваем к боковой панели на то расстояние, как я указал в своем чертеже. Значит, прикрутили вот эту часть. Так же самое с другой стороны прикрутили. Дальше нужно уже переходить к установке к самой кровати. Вот этой части. Значит, как бы вам так показать. Естественно, здесь уже похуже видно, но в этой части имеется выступ, под который надо будет сделать такое отверстие, но не сквозное, выемку. Это делается сверлом для, для установки петель. То есть диаметр 35, круг такой вы сверлите где-то наполовину и туда оно заходит в этот пазик и становится заподлицо. Тоже устанавливаете по размерам, как я указал на чертеже. Использовал в данном случае при креплении не только саморезы, а еще и такие вот болты э, деревянные, которые здесь есть резьба в этой системе на некоторых местах. И вкручивал прям вот эти болтики. Сейчас попробую показать изнутри. Ну вот, к примеру, болтик этот один. Вот таким вот макаром. Значит, после того, как вся система была установлена, мы переходим к тому, что сейчас я застегну. Что мы проверяем. Мы берем этот каркас еще без вот этой части и без ламелей и пытаемся вставить и проверяем вставляем и проверяем как оно ровно неровно у нас стоит значит если все в порядке вынимаем обратно пока скобу не ставим и дальнейшее действие нам надо каркас кровати чтобы он у нас был жесткий. Особенно в нижней части. Вот я вам сейчас покажу. Смотрим. Вот каркас кровати. Видно, стоят мощные, мощные уголки металлические. Со всех четырех сторон. Конечно, немножко снимать было бы удобнее, чтобы кто-то проассистировал. Вот. Значит, все уголки как можно мощнее уголки, ставим в изголовье кровати. Поменьше, послабее уголки можно в эту часть. Тут нагрузка не такая большая. Вот смотрим небольшой уголок. Дальше. Обязательно, например, то как? Я, например, делал... Я устанавливал такую балку по центру. Вот она. Здоровенная балка. Тоже крепилась она на уголки. Также поменьше балки по бокам. На которые я уже потом устанавливал сами ламели. Вот. Значит, ламели точнее не ломели как можно выйти с этой ситуации? Если есть деньги, конечно, не жалко, можно заказать, продают прям уже готовый металлический каркас с ламелями. То есть покупаете там рублей 800, ну гривен 800 стоит. Сейчас, конечно, не знаю, может подорожало. И сразу по периметру устанавливаете. Вот, но, наверное, все равно каркас придется ставить на балку. Поэтому выйдет дороже. Ну, мое мнение, конечно. А вы смотрите уже на свое усмотрение. Ну и когда все готово, сам каркас, сейчас минутку. Ну и когда уже все готово, сам каркас, мы берем, опять, вставляем механизм. Вот этой части у нас еще нету. Вот этой части нету. И тут вам, кстати, самому не справиться. Надо как минимум два человека, чтобы кто-то помогал, придерживал. Один находится внутри шкафа, второй находится снаружи. То есть один придерживает отсюда эту панель, второй изнутри на уголки крепит. Почему на уголки? Ну, чтобы не видно было на эту сторону, чтобы не повылазили саморезы, то есть берете саморезы такие, чтобы не толще самого ДСП и изнутри крепим на уголки вот потом как бы устанавливаем ручки, тоже просверливаем и получается такая у нас фальш-дверь с фальш-шуклятками которые хочется якобы открыть а на самом деле за эту ручку мы тянем и открывается сама кровать уже после того, как все у нас готово, все у нас скручено, установлены, установлены ножки, вот. вот они, то потом переходим к этим пружинам и начинаем с помощью этого болта регулировать пружину и проверять, насколько жестко кровать э, откидывается тяжело ли ее собирать, то есть жесткость жесткость кровати должна быть такая, чтобы к примеру эту кровать тянула вверх немножко но не в нижнем положении, а уже в верхнем, вот я немножко вначале при, прикладываю усилие, дальше когда приподнимаю она уже вот в таком положении, вот держится даже на месте сама, вот видно Раз. Отпустил. И она притягивает ее на себя. Дальше. Тоже нюанс. Когда вы соберете кровать, механизм сделан таким образом, что кровать будет стоять под наклоном в соотношении вашего шкафа. То есть ее будет тянуть. Поэтому я пошел на рынок. Будете искать уже сами. Не знаю, кого где. И нашел вот такие штучки. Не знаю, что это, для чего. Но, короче... Металлический уголок с такой прорезиненной фигней, как в народе можно назвать. И это своеобразный такой стопор, то есть с резиновым уплотнителем, который не дает там повредить сам шкаф, вот, в который оно упирается. Если бы их не было, шкаф бы наклонился бы аж где-то вот сюда внутрь. А так, установив вот этот механизм по уровню, чтобы кровать стояла ровненько, что кровать как бы тянет на себя и за счет этого она держится ну и последний момент это мы покупаем матрас и делаем такие вот ремни вот их сами как бы делали я купил на рынке этот ремень купил эти штуки на рынке шили, и все небольшой совет в том чтобы вот эту вещь ставить не посередине как я сделал а лучше, наверное, ее было сделать вот здесь сбоку. Было бы, наверное, как-то удобней. Вот. И получше даже внешний вид был. Ну, собственно, вот такой момент, сложность. Из-за того, что неровный пол, мне пришлось подпиливать вот эту часть наискосок спиливать. часто оно особо не видно, не бросается в глаза, но на самом деле оно наискосок сделано. Дальше. С нижней частью. Так как нормальных нигде размеров не было, то мне пришлось эту часть тоже подпиливать вручную. Так как нижняя часть при раскладывании касалась шкафа. В данном случае, вот видно, она уже не касается. Вот. У вас я указал размеры, оно касаться не должно. То есть по нормальным размерам уже сделано. Вот. Поэтому вот самые такие, как бы, сложные моменты. Вот. Значит, по чертежам тоже небольшое пояснение. Вот, собственно, сам шкаф. Сам шкаф значит к первой странице вот размеры дальше вторая часть опять таки вот размеры дальше каркас кровати вот размеры и сам механизм установки это показано к шкафу каркас у шкафа как крепится вот. а это к самой кровати которая раскладывается я думаю тут более менее понятно вот пояснение, значит что означает вот эта часть вот например 1436 миллиметров на 170 кстати все размеры в миллиметрах указаны это говорит о том, что где находится вот такая палочка с двумя черточками это говорит о том, что надо кромковать одну из этих сторон то есть э если мы смотрим Здесь указано 480 на 600. Это говорит, что одна сторона, которая идет длиной 2 метра 48 сантиметров, кромкуется только одна сторона. Значит, здесь у нас видно, что кромкуется одна сторона 1538, а здесь, где 600, две стороны кромкуются. Если все четыре стороны указаны, то это говорит, что наш кусок дерева которые выпиливаются по этим размерам, кромкуются со всех сторон. Ну и здесь указано кромка 2 мм. То есть все размеры здесь указаны под кромку 2 мм и под ДСП 18 мм. Поэтому учитывайте обязательно этот момент, чтобы не было потом никаких нюансов. Ну, собственно, на этом все. Не думайте, что все окажется настолько просто. Надо будет немножко помучиться. Если на видео чертежи плохо видно, я их сфотографирую. И кто захочет, пишите на e-mail. Я вам буду сбрасывать как бы, сами фотографии этих чертежей с самими размерами. То есть Я надеюсь, что смог помочь вам. Если что-то непонятно, пишите, задавайте вопросы. С вами был Валентин. Подписывайтесь на канал, будет еще много чего интересного. Пока!